История. В это воскресенье у нас пройдет 276 номерной турнир UFC. Будет два титульных боя. И в этом видео хочу рассмотреть я не титульный бой, но бой основного карда этого турнира в средней весовой категории между Шоном Стрикландом и Алексом Пилейрой. Ну, Шон Стрикленд – 31-летний боец из США, провел он в профессионал 28 боев, 25 из которых одержал победы, что ну, достаточно неплохо. Можно назвать Шона универсальным бойцом, есть у него борцовские навыки, но в своих боях предпочитает работать в стойке, где показывает... Э себя довольно-таки неплохо. Стрикленд достаточно волевой боец, так сказать, имеет жесткий нрав, постоянно давит своих оппонентов, навязывает трубку, что в купе с отличным кардио дает хорошие результаты. Ну, Алекс Перейра, делал я по нему уже обзор против Бруно Сильва, там зашел хороший коэффициент на то, что бой продлится до решения судей. Ну вот, ну а так это 34-летний боец из США, ой, из Бразилии. Провел в профессионалах 6 боев, в пяти из которых держал победы. С одной стороны кажется мало, малоопытным товарищем, но Алекс выходит из хикбоксинга, где провел 40 профессиональных боев и добился довольно-таки серьезных результатов. Был он чемпионом известной организации Глория в нескольких весовых категориях. Лучшей страной можно назвать его ударную технику, мощнейший ногами, пушечные удары руками, это все про него. имеется у этого товарища хорошая кардио, но есть и слабая сторона, это его борьба и партер. Есть у Алекса защита от тейкданов, но к ней имеется ряд вопросов, скажем так. Кстати, свой дебютный бой против никому неизвестного бойца Перейра проиграл именно с Абмишином. Ну, в антропометрии преимущество будет э, в бою на стороне бразильца. Он выше своего соперника на 9 сантиметров. Размах, размах рук больше на 10 сантиметров. Размах ног на 7 сантиметров. учитывая то, что Алекс предпочитает работать на дальней дистанции, этот перевес будет явно его пользу и вполне э, будет ощущаться в стойке. Ну, для Перейра, мне кажется, это будет сложный бой, если же он Пройдет, подойдет к этому бою а, грамотно. Все-таки Стрикланд это топ-4 весовой, а прошлый соперник а, а, Перейра не входил даже в топ-15. И его борцовские навыки рядом не стояли с навыками а, Стрикленда. Вообще в этом бою я вижу два более вероятных исхода. Первый это победа Пилейра нокаутом, в том случае, если Шон попытается что-то кому-то доказательно и начнет зарубаться с бразильцем в стойке. Ну, а Шон, учитывая его скандальный характер, вполне может это сделать. Ну, а второй вариант это победа Стрикленда решением судей, в том случае, если Стрикланд будет придерживаться геймплана и пользоваться своими борцовскими навыками, переводить пилееру на и обрабатывать оппонентов в партере. Ну, во время записи видео букмекер не выкатил расширенные коэффициенты, поэтому вы сможете их узнать в субботу, подписавшись на телегу. Она находится в первом комментарии под видео закрепленным. Там я выложу обычно в субботу варианты ставок на бои, на которые я не делаю видео. Ну, или делаю видео, но не говорю ставки. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. Ну, это же мое видение боя. Подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику. Подбирать интересные коэффициенты. Все. Ставьте лайки, дизлайки. До следующего видео. Пока.